Всем привет, вы на канале Skyns Стиви. убедительная просьба для вас, подпишитесь на данный канал для того, чтобы не пропускать полезные и интересные видео. Также ставьте лайки, чтобы я имел достаточную дозу мотивации для создания полезных, крутых видео. Сегодня я расскажу вам удивительные факты, связанные с нашей планетой. Также вы узнаете, благодаря каким факторам образуются такие красивые острова. Около 70% всей поверхности Земли покрыта водой, где обитает множество живых организмов. Знаете ли вы, что Земля является объектом для протекания на ней миллионов или даже миллиардов эволюций, происходящих и по сей день? Таким образом около 300 миллионов лет назад на земле появились первые сложные формы жизни. Также на земле имеется несколько тысяч красивых островов. Хотел бы я сейчас окунуться в эту прозрачную голубую жидкость, которую мы называем океаном. Впрочем, давайте не будем отвлекаться. Сейчас я расскажу вам, каким же образом появляются такие прекрасные острова. Согласно данным ученых, для образования острова требуется несколько миллионов лет при условии способствующих на это факторов. Согласно им, около 350 миллионов лет назад поверхность Земли на 90% была покрыта водой. Также внутри этих вод существовали вулканы, способные к извержению. В результате таких извержений на поверхность Земли вытекало или вылетало очень много магмы, которая посредством вытекания сразу же вступала в реакции с окружающей вулкана водой итогом которого магма вследствие сниж... снижения температуры остывала и твердела, образуя поверхность острова. Я думаю, что вы знаете, что для острова привычный песок и красивые тропические деревья. В формировании таких условий для острова огромную роль вносит, конечно же, это ветер, Большинство из нас знают, что ветер осуществляет перенос практически всех мельчайших частиц. В это число может включиться многотонные частички, песка и семена деревьев, которые переносятся вместе с ветром на застывшие и отвердевшие поверхности магмы. Таким образом, в течение миллионов лет формируются острова. С вами был канал Scans TV. Подписывайтесь и до следующих встреч.